Вы удивитесь, но такую шоколадную пасту ваш ребенок съест с удовольствием. Она готовится из обычных ингредиентов без консервантов и яиц буквально за 15 минут. При остывании паста очень быстро густеет. Шоколадную пасту можно подать к завтраку или полднику в качестве перекуса. Десерт получается вкусным и отлично утоляет чувство голода. Его можно добавлять в каши, запеканки, использовать в качестве крема для бисквитной или песочной основы. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте только качественное сливочное масло. Всыпьте в емкость сахар, соль, какао порошок и пшеничную муку. Тщательно все перемешайте. Влейте в емкость холодное молоко любой жирности любого сорта: коровье, козье, кокосовое и так далее, именно холодное. Так как в теплой жидкости мюкаса бьется в комочки, аккуратно все перемешайте. Поместите емкость на плиту и прогрейте, помешивая венчиком. Какао-порошок растворяется только в теплой жидкости, поэтому масса начнет приобретать шоколадный цвет. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Доведите массу до легкой густоты в течение 5-8 минут и вмешайте в нее сливочное масло. Масса сразу же станет бархатистой, ровно и более тягучей. Выложите горячую пасту в баночку или контейнер, но не пластиковый. Остудите при комнатной температуре 20 минут, а затем перенесите в холодильник. Масло в пасте застынет и она станет более густой. Кстати, пробовать десерт можно теплым. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Молоко, 150 мл, любой жирности. Масло сливочное, 50 грамм. мука пшеничное, 2 столовые ложки. Соль, 1 щепотка. Сахар, 70 грамм. Какао, 1,5 столовые ложки. Количество порций, 1-2. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Буду скучать без вас.